Два, три, похлопай. Это Джамиль. Всем привет, клиенты привет. привет. А -а -а -а -а. Хочется сказать вам спасибо за 2015 год. Он был очень сложный, но очень классный и веселый. Спасибо, что вы были вместе с нами. Уверяю, что 2016 будет еще круче. Поэтому хочется пожелать, чтобы у нас было еще больше хороших проектов, мы вместе сделали больше хороших идей, больших идей, маленьких идей, достигли всех KPI, ну и просто счастливых моментов. Во-вторых, хочется пожелать вам и нам Личного счастья, здоровья нашим семьям, побольше времени на отпуск и на какие-то наши увлечения, потому что порой в нашем бизнесе свободного времени мало. Ну и, конечно, желаю всем любви, потому что ради нее все это делается. С 2016 годом! Ура! Всем привет! Еще минут пять, наверное, пойдем. Давай, давай. А, спасибо, что вы были вместе с нами. Кто а, хочет пожелать? Хочется пожелать, я дальше чуть помню. Итак, проходите. Йо-хо! Почему тебе не является? Ну и, конечно, всем люби, потому что это есть двигатель всей нашей жизни. Любите агентство, любите!